Итак, здравствуйте, с вами канал Game Production, я Мистик и... promise, если вы видели мой подкаст? Мне сейчас устанавливается моя Grind Theft Out 4. Вот она. То пока весь я так думал, думал, что бы еще интереснее такого сделать. И вот я подумал, вот я бы хотел рассказать вам про ту программу, с помощью которой я монтирую и вообще, можно сказать, так создаю все видео, все такое. Называется на формат фектори. Сейчас вот мы напишем. Сейчас. Так. Формат. Фа... Нет. Не. Сейчас э, компьютер. Опа. А, вот да, она, вот она. Формат Фактори. Итак, давайте рассмотрим ее. Да, только я не знаю, в чем прикол, переводится. Фабрика форматов. Вообще-то формат Фактори. Итак, давайте же посмотрим. Итак, первое, что мы видим. Задание. Это здесь, в общем, начать, так все такое, потом темы. М -м я не знаю, я тоже здесь не раз. А, я помню, это типа, тема самого этого. И в чем прикол? Я себе переустановлю диск для вот этой вот и вернусь к Итак, все, я поставил опять диск, но он опять продолжается грузиться. Итак, давайте смотрим дальше. Тема я так и не понял, в чем это прикол. Я опять поставлю на Луну ну это типа вот эта тема язык здесь можно менять язык системы всей я его не буду и помощь здесь если вам что то надо примеру, сделать итак дальше смотрим здесь я так и не понял что тут надо делать я в общем сейчас расскажу самое основное итак первое видео тут мы выбираем в каком формате вы хотите монтировать видео. Например, если потому что, например, если я сделаю FLV или, например, SWF, то этот, YouTube не примет его. Самый распространенный в YouTube, в том, которым котором снимаю, и в том, которым котором я вылаживаю, это в ави-формате. Либо я в эксперт-формате снимаю, он тоже принимает как бы вот эксперт для AV. Потом дальше. Вот, например, вы хотите, ну, допустим, в AV формате. да Нажимаем на AV, потом добавить файл. И выбираем в каком файле. Потом выбираем, например, да, вот компьютер. Вы выбирайте, например, в каком диске у вас сохраняются файлы. Я уже рассказывала про и про это Потом выбирайте в каком у вас папке этот видео. И все, добавляете, потом настраиваете вот здесь вот. Но здесь вот, мне советую вам э, исправлять, загружайте в том, это здесь в только изменять формат. Потому что, если, например, вы начнете здесь все лазить, я уже так проверял, у вас чисто обрезается видео до э, двух минут. Не до двух, даже, например, у вас видео 11 минут, то оно обрезается, ой, извините, то оно обрезается до скольки. Оно обрезается до... Ой. да, вот так вот будем. Оно обрезается до 40 секунд где-то так. Сам например, у вас 40 секунд видео, то она вообще только блинкнет и все. Как бы... Вот так вот. Ну, не очень ну, Дальше, аудио. Здесь вы можете выбирать, например, ээ, в каком... В формате вы хотите, например, аудиозапись какую-то, например, в mp3. Также выбираете, настраиваете. с этим Дальше фото. Также фото в каком формате. потом. В каком формате, например, вы хотите сделать какой-то файл, например, в 9 видео, видео. Например, выбираете видео, тут в каком этом. Короче, очень хорошая программа расширение например вот объединить видео можно например, слаживать как в комтасе студию как бы вообще удобно объединить аудио можно два и ставить аудио как бы мне программа всем нравится я на нее еще ни разу не жаловался ни в чем в общем как бы программа отличная ну давайте зайдем сейчас на официальный сайт формат а нет а в принципе да вот официальный сайт формат factory вот можно скачать ее я вам вот эту ссылочку скину под видео можно убирать язык это ну здесь как бы все знают нажали на дубль и все я так знаете да скорее я его скину. Все, Спасибо, что меня смотрели, до скорых встреч, пока.